Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, соратники! Да здравствует наша российская народная освободительная революция! Долой путинскую воровскую банду из Кремля! Мы давно с вами не встречались, вот сегодня я решил завершить цикл передач про Путина, тем более у нас накануне выбора. И вот наша программа называется РФ-панорама. Ну а сегодня, как вы знаете, в революционной панораме российских событий, конечно же, главное место занимает вот эти предстоящие так называемые выборы президента России 18.03.2018. Выборы, конечно, в кавычках. Ну, конечно же, все мыслящие люди понимают, что это никакие не выборы ну а просто очередное переназначение старого, старого в прямом и переносном смысле этого слова президента Путина, на нового старого президента Путина. Ну и, соответственно, сегодня у нас в нашей революционной борьбе очень важный этап. Мы должны с вами организовать бойкот этих самых фейковых псевдовыборов старого нового президента. И вот Такое переназначение вместо выборов, оно, конечно, помимо грубых фальсификаций, конечно же, стало реально возможным еще и благодаря вот сегодняшним, как я считаю, низким нравственно-моральным качествам нашего населения, так сказать, их духовной ленности, благодаря вот их именно страусиной политике и нежеланию знать правды Благодаря тому, что они добровольно позволяют себя зомбировать путинским пропагандоном, вот мы и видим такую картину. А вот, кстати, правду не желают знать они по одной причине. Причина это, ну, чтобы не испытывать душевного дискомфорта, не испытывать угрызений совести, ну и избежать от необходимости предпринимать реальные действия. Ну, тем более, что это ведь сегодня действительно может быть опасно. Конечно же, у меня по этому поводу к ним имеются большие претензии, которые я хотел бы, конечно, предъявить им в самой жесткой форме. Но дело в том, что я надеюсь, что все-таки среди них есть люди, имеющие совесть, способные все-таки к мыслительной деятельности, и я вот уверен, что многие из них еще станут нашими соратниками, многие из них будут с нами плечом к плечу свергать этот преступный путинский режим. Но вот именно поэтому я поступлю хитро, чтобы всех огульно не бежать и лично воздержусь вот от резкой их критики и прямых оскорблений. А воспользуюсь сегодня для этого, так сказать, цитатами известных блогеров. Да и вот, кстати, конечно, было бы неправильно, вот, как я уже сказал, все списывать только на субъективные причины такого поведения российского народа. Ну, то есть на его, вот как я сказал, нравственно-моральные качества и на зомбирование его с помощью останкинской иглы и путинских пропагандонов. Есть также еще объективные причины такого поведения. И вот главное из таких объективных причин это, конечно же, вот временный рост потребления нашего населения, который вот наблюдался в период правления Путина. Ну, я вот все эти моменты сегодня планирую разобрать, так сказать, тщательно, разжевать. Возможно, многие изменят после этого свое отношение к Путину накануне выборов. Станут нашими соратниками, ну и сделают первый шаг вот в борьбе с путинским режимом а именно присоединяться к нашему бойкоту выборов. А кроме того, я, как сказал, уже сегодня хочу завершить обзор преступной деятельности Путина. Вот несколько передач я уже этому посвящал. Вот, преступной деятельности Путина человека и Путина президента. Ну, как вы помните, я уже рассказал, ну и даже посвятил этому отдельную программу, Рассказал об уголовных преступлениях Путина, во-первых, до того, как он стал президентом. Также я рассказал об актах измены Родине, совершенных Путиным. Рассказал я о его политике государственного терроризма, о его государственных преступлениях. Рассказал о его политике геноцида по отношению к народу. Рассказал о многих других преступлениях Путина против нашего народа. Я также рассказывал о преступлениях Путина против человечности. А вот сегодня же я расскажу о чисто уголовных преступлениях, а конкретно о банальном воровстве Путина на посту его, во время его нахождения на посту президента Российской Федерации. Ну и назову я эту передачу ⁇ Путин украл у нас все ⁇ И, кстати, это не фигура речи. Путин действительно украл у нас все. Ну, вы сами вот только вдумайтесь. Ну, что, собственно, оставил Путин нам и нашим детям от былого богатства России? Ничего он нам не оставил? Или вот правильнее будет сказать, но ну, чтобы было понятно и более доходчиво, он оставил нам огромное нихуя. Вот что нам оставил Путин от всего, огромного богатства, созданного нашими отцами и дедами. И вот я сегодня даже не буду мельчить и вот приводить частные примеры путинского воровства, ну, где Путина поймали за руку на конкретных таких фактах воровства. Ну, это такие факты, как, например, офшорные счета велончилиста ну или раскрытые магнитским воровством бюджетных средств. Кстати, вот средств, которые также в результате махинации оказались на счетах того же путинского кармана Ралдугина. Это вот Магнитский выяснил, в течение которых средств. Они также, когда их проследили, оказались на счету путинского кармана Ралдугина. Ну, собственно, почему Магнитского и убили. Ну, также я вот ну, не буду останавливаться на таких диозных фактов, как грандиозное воровство Путина, как вы знаете, со своим подельником Сердюковым в Министерстве обороны. Ну, всем было понятно, кто там настоящий вор был. Но все-таки распределивое расследование этих фактов, оно было, конечно, Путиным заблокировано и свелось тогда к формальному расследованию мелких фактов воровства и, соответственно, наказание, ну, наказание, естественно, в кавычках, одного только стрелочника Васильева. А Сердюков и Путин, естественно, ушли от наказания. Ну, а как путинская Россия могла быть по-другому? Это вот, вы помните, наказание это было той самой Васильевой, которая всю вину за преступление Сердюкова и Путина взяла на себя. Ну и в благодарность, конечно же, она была Путиным полностью освобождена от какого-либо наказания. И ей, естественно, вот недавно вернули все наворованное. Вернули, конечно, больше. Конечно же, еще то ей вернули, или вернее, наградили ее Путин Средяковым, то, о чем можно только догадываться. Ну, поскольку она по понятиям путинской воровской банды вела себя достойно как член этой банды, Никого не выдала, все взяла на себя, ну и, соответственно, к ней отношение было такое. Ну а наши ватники все это тряпают, все это длевотно. Вот этими, конечно, эпизодами подробно займутся следственные органы после отстранения Путина от власти. А я вот сегодня хочу посмотреть на путинское воровство несколько под другим углом зрения, необычным. Я хочу сегодня разобрать вот, не отдельные, так сказать, факты воровства, а рассмотреть картину целиком. То есть, что в целом было украдено Путиным и его бандой у России. У России и у народа российского вот, за время правления Путина. Ну и что в результате этого воровства осталось у России, то есть после этого тотального воровства. Вот, давайте разбираться по-крупному. Пойдем, что называется, от обратного и посмотрим, а что, собственно, Путин оставил нашим детям вот, от былого могущества России неукраденным. Я вот даже сейчас ходу теряюсь, даже просто не знаю, с чего начать вот это рассмотрение. Ну, давайте вот начнем с оборонной промышленности, поскольку вот о воровстве в Министерстве обороны мы уже упомянули сегодня. Ну и вот, что самое первое приходит на ум, это, конечно, вот, украденный Путином у России весь оружейный уран. Помните эту сделку. Был украден весь уран без остатков. Уран, который вот ценой неимоверных усилий всего народа создавался всей советской страной, создавался десятки лет и вот эту сделку Черномырдингор, как она называется, вот о продаже всего запаса российского оружейного урана, ну, на сумму под триллион долларов США и по цене в 500 раз дешевле рыночной. Вот эту сделку, вошедшую в историю также под названием афер века. ну, заключил ее еще Ельцин, но осуществил-то ее именно Путин практически всю. Он ее не остановил, не прекратил, а все там 90 с лишним процентов реализовал Путин. Ну и, конечно же, вот эти сотни миллиардов долларов, украденные у России, они в результате этой сделки, ну, конечно же, осели где-то на сорных счетах Путина. Это никакого сомнения в этом нет. А главное, что благодаря вот этому акту измены Родине, Путин, естественно, в дальнейшем уже полностью оказался под контролем западных спецслужб. Ну и уже просто ну, не мог перестать изменять Родину в последующий период. Но я вот об этих актах измены Путина уже подробно рассказывал в отдельной передаче. Сейчас я на этом останавливаться не буду. Я сегодня говорю только о воровстве. Так вот, таким образом от оружейного урана нам, и а нашим потом, потомкам, тоже осталось нихуя. Путин украл все целиком и полностью. Вот что касается дальнейшего разграбления оборонного комплекса, Ну то всем в России, я думаю, известно, что, ну, помните, в каждом городе России имелись промышленные предприятия оборонного комплекса, которые оказались полностью разграблены при Путине, все они прекратили свое существование, а земля, вот, на которой они находились, и недвижимость, они перешли под контроль путинских подельников. То есть здесь тоже украли практически все. Ну и то же самое произошло с имуществом Министерства обороны. Вы знаете, огромное количество имущества, недвижимости, а также вот дорогущей земли в центрах крупнейших городов России также перешла под контроль подельников Путина в результате воровства вот этого грандиозного актера. Ровно так же разграбили имущество, собственность, недвижимость, земли, например, Академии наук. Ну, вспоминайте. Помните, для этого руководить туда в Академию наук Путин поставил, ну, ни разу не академиков, ни разу не ученых, а своих подельников из Питерской подворотни. Вот точно так же Путин разграбил Газпром. Помните, в Газпром он поставил руководить бывшего своего чемодана-носца, так сказать, сборщика, взяток для Путина, ну, как в бытности его еще работы в питерской мэрии, так и в последующем, подельника Путина во множестве его преступлений, Алексея Миллера. Помните такого? Вот разграбление «Газпрома», оно еще полностью не завершено, конечно. Там еще пока сохраняется довольно большой пакет акций, принадлежащих государству. Но это дело только времени. Ну, недаром, вы знаете же все, Путин недавно вообще освободил «Газпром» от всех налогов. Вдумайтесь только. Вот бюджет, образующее предприятие, ну, формально собственность государства, оно освобождено от налогов. Освобождено в ущерб вот этому государству. Освобождено в интересах путинской банды, реально контролирующей вот это предприятие «Газпром». Ну а к тому же вот из состава «Газпрома», вы знаете, уже выведена огромная часть активов, которая уже перешла под контроль путинских подельников. Ну в том числе и перспективные газовые месторождения Ну, такая же, собственно, картина в нефтяной отрасли, как вы знаете, где практически все активы перешли под контроль путинского кошелька и подельника Сечина. Транснефть контролирует другой путинский подельник, его бывший сослуживец по службе внешней разведки Токарев. В этой транснефти также выведена огромная часть государственных активов под контроль путинских подельников. Ну, также мы знаем, что вообще всю атомную промышленность взял под свой контроль путинский еще один подельник такой Сергей Кириенко. Ну, подельник, который на заре еще тысячелетия помогал в выборах, еще отец его начинал для Ельцина, фабриковал выборы, так сказать, начинатель вот этой пиар-компании по выборам дальше, его сын Сергей Кириенко продолжал. Помните дальше, как он исполнитель задумки дефолта. Тоже он никак не пострадал за то, что ограбил российский народ, потому что он был тоже под прикрытием действовал. Ну, его просто сняли с поста премьер-министр, вот отправили на атомную промышленность дальше грабить. И вот, собственно, у России, как я уже сказал, в результате всех, всего этого воровства не осталось буквально нихуя. Вся промышленность полностью разворована Путином, Путином и его озерной бандой. Вся эта промышленность лежит на боку. А вот те немногие сырьевые отрасли народного хозяйства, ну которые все-таки еще функционируют как-то, ну, такие как черная, цветная металлургия, добыча, производства минеральных удобрений, они вот все находятся под контролем путинских дружков, путинских кошельков и подельников Путина. Это знаете, даже более того, для того, чтобы вот попытаться узаконить вот это беспрецедентное воровство, все вот эти украденные активы они вывели уже из-под российской юрисдикции. Оформили все это на офшоры. Таким способом они пытаются перейти под защиту международного права, так сказать. Но. Жуликов не любят во всем мире. И я вот абсолютно уверен, что после революции мы, конечно же, вернем все награбленное у нас. Я думаю, мировое сообщество пойдет нам в этом навстречу, конечно. А сегодня, как я уже сказал, у России украдено все. подчеркну, что все активы российских предприятий уже давно принадлежат зарубежным путинским офшорам. У России ничего не осталось. Вот постоянно идут споры. И среди у нас соратников, кто-то разговаривает, многие блогеры, в интернете вы видите. Споры о том, сколько же все-таки украл Путин. Ну, кто-то говорит, 100 миллиардов. Ну, 100 миллиардов, вы знаете, и у него еще в э, в 2008 году, э, так сказать, экспроприировали, когда упал Банк в Нью-Йорк, вот тогда у Путина на ворованных активах там было 100 миллиардов, помните, в 2008 году он ушел в запой и тогда и все. Но об этом Мальц подробно рассказывал, я просто упоминаю. Так что 100 миллиардов это то, что он украл и уже потерял. Ну вот кто-то говорит, что он 400 миллиардов украл там где-то на его счетах прослеживается. В частности Белковский об этой сумме говорит, многие другие. Кто-то говорит, что вот все выявленные финансовые разведки США, полтора триллиона, это вот украденных, находящихся на западных счетах путинских подельников, что вот все эти полтора триллиона надо поставить заслугу Путина и спрашивать, собственно, за них именно с него. Ну, может быть, частично это правильно. Но я лично такую постановку вопроса все равно считаю поверхностной. И с этим я в корне не согласен. Я вот считаю, что вот эти полтора триллиона долларов – это только вершина айсберга тех средств, которые украл Путин и его банда. Ну, а, кстати, вот во всех этих трех вариантах, то есть украденной лично Путиным суммы, как вот говорят, 100 миллиардов, 400 или полтора триллиона, речь все равно идет только лишь о средствах, выведенных в кэш. Или, другими словами, о карманных ден этих деньгах Путина и его подельников. Это только то, что из украденного они вывели в кэш, и как это, такие деньги обычно считаются карманными. Вот а на самом же деле Путин, он украл всю Россию. Всю Россию с патратами у нас украли. Со всеми ее активами, которые уже не контролируются не только российским государством, но уже не контролируются даже резидентами России. Обратите внимание, еще раз подчеркиваю, все российские активы уже находятся под контролем офшоров, офшоров и иностранных резидентов. И вот эти бывшие российские активы, которые сегодня все украдены, они вот по разным оценкам составляют от 18 до 20 триллионов долларов. Вот, собственно, эту сумму, по моему мнению, и необходимо вменять, Будет э, Путину вину, когда его будут судить э, после трибунала, ой, после революции, когда будет трибунал над Путина. От 18 до 20 триллионов долларов США Путин со своей бандой украл у России. То есть всю Россию судил. Другими словами. Путин украл у нас все, в том числе наше будущее и будущее наших детей. Спасти Россию и собственность для наших с вами детей можно сегодня только одним способом. Догадываетесь, о чем я говорю? Это единственный возможный способ, это необходимо совершить революцию. И в дальнейшем национализировать все украденное Путиным у России. И все, что уже выведены из российской юрисдикции то, что находится в российской юрисдикции, то, что выведено в кэш, все это нужно вернуть России. И мировое сообщество, я уверен, нам в этом поможет. Вот 31 декабря всего года уже исполнилось 18 лет, с того дня, когда вот малоизвестный питерский бандит Жулик Путин стал во главе Российской Федерации. Ну, таким образом, есть повод подвести, так сказать, некоторые итоги вот этого 18-летнего пахания на галерах, этого подлого раба. Вот зомбированных путинистов, по-хорошему, конечно, чисто из соображений гуманности, в избежании, так сказать, когнитивного диссонанса, наверное, правильно было бы попросить не смотреть эту программу, но я вот все-таки сохраняю веру, что некоторых из них, думающих, еще возможно, так сказать, излечить и спасти, заставить думать и сделать нашими соратниками. Ну а для этого давайте попробуем разобраться, так сказать, рассмотреть, разоблачить, развенчать вот те доводы и аргументы, которые используют вот эти ватные путинисты в защиту своего кумира. Давайте рассмотрим, что же они вот в защиту Путина говорят. Кстати, вот как говорит известный журналист и блогер Алексей Кунгуров, но я часто о нем вспоминаю, вот он ныне томится в застенках путинского режима, но, ну, разумеется, по политическим основаниям. Так вот он так говорит. Путинисты, они вообще странные зверки. У них есть одна волшебная кнопочка нажав на которую, вы тут же получаете бьющегося в припадке психа. Но активируется эта функция вербальным путем. Как он говорит, для этого, например, надо сказать что-то вроде «Не понимаю, что хорошего сделал ваш Путин для страны за эти годы? Коррупция, засилие олигархов, разгром социалки, Россия окончательно превратилась в сырьевой предаток, Ну что еще он сделал? И вот после этого, так сказать, нажатия этой кнопки, в ответ от путинистов, конечно, раздается страшный вопль, типа «А, сука неблагодарная! Да если бы не Путин, был бы еще хуже! Он вытащил Россию из говна! Он спас от развала, сделал мировым лидером, поднял ВВП, бла-бла-бла-бла, не нравится, вали нас. И вот любой вопрос про коррупцию, про роль Путина в ее становлении, вот он сразу вызывает такой бомбный слив от ватников. Ну, согласитесь, по крайней мере, эта логика очень странная. Вот, к примеру, например, это как если вы покупаете на рынке яйца, приходите домой и обнаруживаете, что они тухлые. Приходите обратно к продавцу, предъявляете претензию. А в ответ получаете истерику. А, сука, неблагодарные. Да если бы ты купил яйца в другом месте, они были бы еще тухлее. Не нравится – не ешь. То есть вопрос был про тухлые яйца, но наш ушлый продавец съезжает с темы, вот как конченый путинист, как я вот привел пример про Путина. И он вам даже вот лекцию вегетарианство прочтет, но ни в коем случае не признает, что яйца тухлые, и их место на помойке, а что деньги надо вернуть. Собственно, так же, как в случае с путинистами. Ну, а теперь вот давайте рассмотрим мифы путинизма. И рассмотрим оперирование селигерскими штампами, вот такими шулерски внедренными в сознание выдла, а исключительно цифрами и фактами. Ну давайте начнем, пожалуй, с того, что такой мем известный, который всегда применяют путинисты. «Путин поднял ВВП, как они говорят. Давайте вот с этим мемом разберемся. Вот, кстати, на позапрошлой программе Мальцева я уже говорил, как путиноиды манипулируют, практически жонглируют вот этим понятием ВВП, Жонглируют для того, чтобы создать виртуальную картину благополучия в России. Помните, я тогда уже сказал, что тема ВВП, она огромная. Она заслуживает отдельной программы. Но я вот постараюсь вкратце сегодня именно раскрыть эту тему просто, доходчиво. В этой программе, как говорится, не отдельную программу посвящать. Давайте поговорим вот об ВВП. Так вот, кто вам сказал, что растущий ВВП – это есть хорошо? Вот ватные путинские идиоты, они даже не задумываются о том, что такое вот валовый внутренний продукт, этот самый ВВП, как он измеряется, что он показывает. Но поскольку мы не идиоты, то есть ватные не способные думать, путинисты ведь, я думаю, уже слились отсюда, надеюсь. А мы вот давайте с вами задумаемся вот над тем задумаемся над тем, на чем нам вот эта путинская экономическая наука задумываться категорически не велит. Посмотрим, как вот эта выставленная путинистами матрица держит удар. Ну, по правде говоря, экономическая наука это ведь, собственно, вообще ни алгебра, ни химия, ни физика, ни вот свойством точности и универсальности она вообще не обладает. Ну и вообще, честно говоря, в современном виде это и не наука вовсе, а, так сказать, некий карго-культ, навязываемый нам извне, ну, который, собственно, вот западники придумали давно для туземцев, ну, чтобы их было проще разводить на бабки. Вот это самая, эта экономическая наука, это всего лишь набор неких мантр. Ну, мантр таких, как все вы их знаете эти мантры: открытая экономика, рост капитализации, инвестиционная привлекательность, индекс, волатильность, структурные реформы, кредитный рейтинг, долговая нагрузка, конкурентоспособность, рост ВВП, приватизация, евроинтеграция и так далее и тому подобное. Вы эти вот все мемы, конечно, слышали не раз от путинских, там, от того же Кудрина, от других экономистов, которые, вот, так сказать, этими мантрами оперируют и зомбируют народ. Так вот, что особенно смешно, вот путинисты, они ведь истово ненавидят проклятый Запад, но вот столь же истово следуют вот этому западному экономическому карго-культу, ну, вслед за своим гуру Путину. А западу? Ну, западу, конечно, это глубоко пох. Истовы их любят, или еще более истовы их ненавидят. Главное для них, чтобы удои, что не падали. Вот, например, вас же интересуют, какие чувства. То есть, например, когда вы готовите бульон из куренка, вас же не интересует, какие чувства, да, это он к вам испытывал. Вас ведь интересует только... Главное, насколько душистый бульон даст этот куренок. А то, что он к вам испытывал, разницы никакой не имеет. Вот так же и Запад относится к мнению туземцев, к отношению к его политике. Итак, вот, согласно определению, ВВП – это валовый внутренний продукт, или как gross domestic продукт. Макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех произведенных конечных товаров и услуг. То есть товаров, предназначенных для непосредственного употребления, произведенных за год во всех отраслях экономики на территории государства. Вот что такое ВВП. Еще раз повторю. Всех товаров и услуг, произведенных на территории государства для потребления, экспорта и накопления. И вот тут самое главное. Произведенных вне зависимости от национальной принадлежности, используемых факторов производства. Вот это очень важный момент. Что, чувствуете подвох? Неужели нет? Да тут вот подвох на подвохе в этом определении. Да вот, кстати, уже даже слова «рыночная стоимость», ну, они как бы намекают на подвох в полный рост. Рыночная, значит, неточная, и можно манипулировать уже цифры. Но мы на этом не будем останавливаться, мы пойдем давайте дальше. Будем смотреть в корень. Вот, наконец, скажите мне, как можно мерить внутренний валовый продукт, произведенные для потребления, вне зависимости от национальной принадлежности используемых факторов производства. Давайте вот разберем этот момент. Вот скажем, для производства автомобилей у нас в России используются шины, рамы, они производятся там в Бразилии, двигатели в Китае, электроника в Малайзии, Кожа для сидений в Турции. А в России что происходит? В России происходит отверточная сборка. Допустим, сборка джипа. И происходит она в Российской Федерации на принадлежащем западной корпорации заводе. Так вот, по определению ВВП, что выходит, что Россия производитель автомобиля в таком случае? Может быть, другими словами, может, Россия родина слонов еще скажете? То бишь получается, что лучшие джипы делаются в России, на российских предприятиях. Так получается. Ну-ну, звучит красиво, но смысла это не имеет никакого. Поэтому вот все-таки более информативным, конечно же, является не ВВП, а ВНП валовый национальный продукт. Вообще-то, вот ВВП и ВНП, то есть. Это разные вещи, потому что ВНП учитывает не все товары и услуги, валовый и национальный продукт, а лишь те, к которым имели отношение налоговые резиденты страны. Подчеркиваю, именно налоговые резиденты, вне зависимости от того, в каких странах они осуществляют свою деятельность, они должны быть налоговыми резидентами России. Но вот фишка в том, что у нас-то их как раз никогда не разделяют, а считают ВВП все товары, которые иностранцы поставили в Россию, считают, что они произведены в России. Ну а как иначе? А то получится, что вот если вычесть из нашего ВВП вклад иностранных компаний, так, как говорится, хули там вообще останется от нашего ВВП. Ну давайте разбираться дальше. А как, собственно, считается стоимость услуг вот этих? Который входят в понятие ВВП. Вот давайте скажем, если вы сами себе убрали снег перед домом, то на ВВП это никак не отражается, правильно? Вот если вы заплатили гастарбайтеру за работу 300 рублей, к примеру, чтобы он вот лопатой помахал, то, соответственно, ВВП уже вырос на эти самые 300 рублей. А теперь вот хитрый фокус-фокус. Вы платите за уборку снега управляющей компании 500 рублей в месяц, ну или там 6 тысяч в год получается. Ну, собственно, а как не платить? Ну, если тариф услуга, она заложена в расчете на каждый квадратный метр в площади Даже если снег вообще не выпал, вы все равно платите. И вот в ВВП этот у вас уже вырос на целых 6 тысяч рублей, хотя ничего не было сделано или произведено, никаких услуг не оказывается. При этом, вот, собственно, на уборку снега управляющая компания, как обычно, положила свой большой и толстый. Но ВВП-то вырос. А вот если вы вздумаете судиться вот с этой управляющей компанией, ну, за то, что она не исполняет своих обязательств, то вы, соответственно, заплатите 60 тысяч рублей адвокату. И, конечно же, вы хрен чего добьетесь. Но ВВП еще подскочит на 60 тысяч рублей, оказанных вам конечных юридических услуг адвокатам. Вот Представляете, как ВВП у нас растет? Ничего нам не сделано, никаких услуг не оказано. А ВВП растет. И вот вы спросите, выходит, что понятие ВВП чистой воды манипуляция? Отвечу вам, да, разумеется, именно так. Именно чистой воды манипуляция, никак иначе. Конечно, вот шаманы от российской экономики расскажут вам о множестве наукообразных методик подсчета этого самого ВВП и в рублях, и в валюте, и по паритету покупательской способности, и т.д., и т.п. Но на самом деле никто и никогда этими методиками не пользуется. А делают как? Если надо доказать, что ВВП у нас и в России растет, то просто применяется нужная формула, позволяющая показать вот этот фиктивный рост. Как бы, то есть у нас не падало производство товаров и услуг, а на бумаге оно растет. Вот так вот. Ну, допустим, что еще происходит? Вот, допустим, вашим детям оказали в школе образовательную услугу. Оказали, оказали. А кто сказал, что она бесплатная? Просто вам ее оплатило государство. Но ничего, вот допустим, с этого понедельника, например, вводим новую методику, новую методичку подсчета ВВП, уже монетизирующую все реально оказанные услуги, в том числе образовательные, медицинские, и опять у нас ВВП подскочил. А дальше вот, кто сказал, что при исчислении ВВП следует учитывать только стоимость товаров и услуг, предназначенных лишь для непосредственного употребления, как это в определении звучит. Кто это сказал? Я сказал это какой-то Саймон Смит Кузнец, сказал. Ну, он, собственно, и выдумал понятие ВВП. Ну, да я, кто такой Кузнец? Подумаешь, какой-то там Нобелевский лауреат. Горбачев, к примеру, тоже вот Нобелевский лауреат, но это же, как вы понимаете, не повод на него молиться и приводить его цитаты. Ну вот и на этого самого кузнеца путинские манипуляторы решили положить и особенно не оглядываться, не обращать внимания. Ну вот они, например, решают включить в нашу статистику ВВП сырье. Ну скажем, сырую нефть, например. И опять наш ВВП сразу залетает до небес. Мы об этом скажем по зомбо-ящику, быдло возликует, что он в Европе ВВП попадает, а у нас он, глядите, растет, хотя ничего мы не производим, промышленность на боку лежит, все падает, а на бумаге ВВП растет. Короче, вот любому маломальски думающему человеку абсолютно ясно, что критерий ВВП он ничего не выражает, ни о чем не говорит, но зато он помогает помыкать туземцами. Вот я когда полгода сидел в тюрьме Монако, ну, ждал решения по экстрадиции по запросу российских властей тогда, тот то со мной сидел русскоговорящий болгарин тогда, Георгий, ну или по-нашему Гоша, вот который он мне очень много подробно тогда рассказывал, как украли всю Болгарию и как при этом вот манипулировали вот этим самым понятием ВВП. Кстати, вот именно об этом тоже очень понятно, доступно писал Алексей Кунгуров. Например, вот он говорит, когда белые люди Дербанили Болгарию, они популярно всем объяснили, что рост ВВП – это очень хорошо. ВВП – это высший смысл жизни. А вот чтобы поднять это ВВП, ну, надо провести приватизацию, надо продать все тем, у кого есть деньги. Продать все, что только можно. Продать атомные электростанции, электросети, канализацию, водопровод, землю и так далее. Ну и так и сделали. В ВВП Болгарии взлетел до небес, конечно. Но еще бы ведь в рыночный оборот мгновенно были включены вот активы все эти, которые, как вы понимаете, существовали и ранее. Но ну, принадлежали они тогда туземцам, которые не умели их рыночно использовать. А главное, не умели включить их в статистику и учитывать как ВВП. А вот, видите, их как научили. Ну, и вот потом, соответственно, Рекс, ПЭКС, ФЭКС, бла-бла-бла, Крибли-крабли, все бля скибли Немного пасов про инвестиции. И вот в результате у туземцев в Болгарии уже нет нихуя. Водопровод принадлежит австрийцам. Электростанции немцам, электросети чехам, землю скупили англичане. Ну, а может там и не англичане, кто же когда берет через Кипр ведь скупали. Так вот ВВП, конечно, вырос, а болгары остались голой жопой. Но ничего, шкура-то на жопе еще осталась, вот ее тогда и стали сдирать. Вот раньше электроэнергии была болгарская, Болгары платили за нее копейки. Более того, они даже ее экспортировали тогда в Европу и Турцию. А вот потом эти электростанции в процессе того самого увеличения ВВП, они стали немецкими. Ну, а немцы болгарскую энергетику решили похоронить. Они тогда объяснили туземцам, что АЭС – это плохо. Надо строить ветрогенераторы, солнечные электростанции. Ну ведь туземцы взяли в ЕС, а по нормативам Евросоюза 16% электроэнергии они должны получать из экологически чистых, чистых источников. Ну а вы же знаете, вот эта зеленая энергетика, она дороже, блядь, в 10 раз аж. И вот когда болгары получили счета за электроэнергию, ну они взвыли тогда, кинулись митинговать, и вот пришлось тогда правительству вот те деньги, что они выручили вот от продажи, то, что они получили от продажи АЭС, они вот использовали для постепенного смягчения вот этой шоковой терапии. Вот зацените красоту вот этой блестящей операции. Сначала болгары продали вот западникам всю энергетику. После того, как продали, они отдали назад все вырученные за продажу деньги. А в оконцовке они еще остались должны где-то там около 37 миллиардов евро. Вот что произошло. Теперь болгары привыкли, конечно, платят за счет исправных в 10 раз больше, чем раньше. Но это прекрасно, ведь вклад электроэнергетики в ВВП вырос в Болгарии. Самое прикольное здесь то, что вот производство электроэнергии упало на порядок, а ВВП вырос. Ну, это же настоящая магия получается. Видите, как можно жонглировать этим понятием ВВП. Ну вот, правда, сами болгары тогда от такого счастья начали бежать из страны. Раньше вот их было 9 миллионов, теперь осталось 7 миллионов, из которых, собственно, болгары лишь 5 миллионов, остальные вот цыгане и турки. Ну и тут есть повод для радости. Вот. Ведь ВВП выражается не только в абсолютных цифрах, ну и в расчете на душу населения. То есть вот там в Болгарии ВВП падает э, быстро, но население сокращается еще быстрее. И вот получается такой парадокс, что вот по душевой ВВП как бы растет, поскольку население падает. Значит, опять все зашибись. Болгария, наверное, в Болгарии на верном пути. Сельское хозяйство в Болгарии тоже сдохло. Химическая промышленность сдохла, наука сдохла. Население в глубинке живет при свечах, сторона по уши в долгах, но динамика положительная на бумаге. Как говорят вот эти западные экономические шаманы, что все хорошо, динамика положительная, и они подсчитывают, соответственно, свои удои с болгарского быдла. Ну, вот я так подробно остановился на Болгарии ну, только по одной причине, потому что вот именно это сейчас происходит у нас в России. Абсолютно то же самое. Ну, давайте вот хотя бы для начала сделаем закономерный вывод. Вывод о том, что владение вот этим экономическим дискурсом, оно очень полезно. Полезно, если надо обчистить карманы кузенцев. Главное, внедрить в их мозг правильную вот эту экономическую терминологию, как мы говорили, все эти вот экономические мантры. Но если термин ВВП используется для подмены понятия, то какое же понятие он подменяет? Давайте разбираться. Вот сегодня этот самый ВВП – базовый экономический критерий. Ну а следовательно, подменил он собой тоже какой-то базовый другой критерий. А что, вот, собственно, советские экономисты, вот, не признававшие западный карго-культ для туземцев, что они считали базовыми критериями? Верно, вот тогда при социализме базовыми критериями были два показателя. Вспоминайте, вот, кто еще помнит. Это были такие показатели. Уровень производства и уровень потребления. Причем исключительно в комплексе вот эти были два показания, показателя. И они тогда очень достоверно отражали состояние экономики. И вот еще важный момент. Потребление исчислялось не в денежном тогда, то есть не в рыночном или абстрактном выражении, а в буквальном, конкретном выражении. И производство и потребление все это выражалось в штуках, в тоннах при социализме и давало объективную картину состояния экономики. Ну, а, собственно, любую экономику любой страны мира можно вот исчерпывающе характеризовать вот через соотношение этих уровней производства и уровней потребления. Вот, скажем, если туземцы, как происходит у нас в России, вот они вкалывают на урановых родниках, значит, на нефтепромыслах, ну, и производят, к примеру, продукции на 10 миллиардов долларов, а потребляют конечного продукта на 2 миллиарда то умному человеку совершенно очевидно, что кто-то все остальное пиздит, что страну просто грабят, если вот отталкиваются от этих двух объективных показателей. Ну вот совершенно очевидно, что именно это и происходит сегодня в путинской России. То есть, чтобы мы не производили, потребляем мы на порядок меньше. То есть нашу страну грабят, грабят Путин со своей бандой. И вот советская экономическая школа, она оценивала такую ситуацию, как вовлечение в систему несправедливого или неравноценного обмена. Но мы знаем, что вот западный этот карго-культ, ну, он отрицает вообще понятие справедливости, отрицает его в принципе, говоря лишь о рыночном балансе. И вот особенно страшная картина, получается, вот если вождь Папуасии ну как это произошло у нас в России сейчас, если этот вождь предал свой народ и дальше вместе с белыми людьми принялся нещадно грабить эту папуасию, народ, этот папуасов, то есть наш с вами. Ну Вы, надеюсь, поняли, на кого я намекаю. На всякий случай, для непонятия я скажу прямым текстом. Путин предал Россию и россиян. И нещадно грабит народ вместе с мировым капиталом. Почему он не грабит один, а вместе с мировым капиталом, спросите его? Да ну потому, что он просто дурак или мудак. Самостоятельно, собственно, как и в случае вождя папуасов, он грабить не способен. Ему нужно уводить деньги, отмывать, ну ему так легче. Поэтому он позволяет мировому капиталу грабить. Самое главное, грабит сам под эту марку над с вами. Ну и так вот, например, растет в Папуасе ВВП, или у нас с вами, ну на бумаге, с темпом в 5% в год. Ну вот вам и повод для восторга путиноидов. Повод прославлять предателя-вождя. А то, что... Так же иначе. Ну а то, что вот тузенцы в Папуасии скоро будут дохнуть с голода, как это кого и как сказать. Судя по макропоказателям, у нас в Папуасе ВВП на душу населения выше, чем в Европе даже. Где нет. То есть по показателю ВВП нам нарисовали вообще замечательную картину. Все у нас с вами здорово. Так вот, ВВП в, в, в РФ растет примерно по такому же принципу, что и в Болгарии, которая давно-то Европа. Хотя сравнение с Папуасией будет все же для них более верное. Так вот, выдало путиноидное, путиноидное, оно неистово радуется, вот, когда ему по, зо, по зомбоящику Викторша с восторгом сообщает что номинально ВВП опять вырос там на 3,5%, а в будущем году по прогнозу вырастет аж на целых 4-3%. А Путин вообще вот обещал за 10 лет увеличить ВВП вдвое, причем не в номинальном, а в реальном выражении. И ватники аплодируют. Но мы-то с вами должны понимать, что это все чистой воды вранье и чистой воды манипуляцию. Ну ведь всем понятно, что вся промышленность в России убита. Все производство остановлено. А следовательно, реальный ВВП ну, просто ну, не может не упасть. Не может не упасть ни при каких обстоятельствах, поскольку ничего мы не производим. Торгуем только сырой нефтью. Да и народ, вы знаете сами, ни черта не делает, обленился. Просто прожираем наследие СССР. Ну я подробнее сейчас остановлюсь на этом. Так вот, реальный ВВП, а вот реальный ВВП, в отличие от номинального, он учитывает инфляцию. Так вот, он, конечно же, за время путинского разграбления и разрушения российской промышленности и экономики упал критически низко. Россия практически сегодня ничего не производит, а только лишь торгует природными ресурсами, как я утверждаю. То есть торгует достоянием будущих поколений, обратите внимание. Мы торгуем. Грабин своих детей. Таким образом, еще раз подчеркиваю: ВВП понятие манипулятивные. И природные, вот, то есть и придворные вот все эти путинисты, придворные путинские экономисты, они умудрились в очередной раз натянуть сову на глобус. И вот когда им этим экономистам подводят к носу предмет, вот, который по сути, соответствует сегодняшнему состоянию российской экономики, то они, нисколько не смущаясь, на голубом глазу нагло заявляют, что Путин не только удвоил, он даже упитерил внутренний продукт. Но ну, если вот оперировать этими фальшивыми цифрами номинального ВВП, которыми они жонглируют. Герой, ёпта. Но если уж так вот мериться на номинальном ВВП, как происходит сейчас, как делают путинисты, давайте обратимся тогда к Ельцину. Вот Ельцин, получается, в ВВП поднял примерно в 600 раз, как я это считал. Прикиньте, Ельцин поднял ВВП в 600 раз. И поднял он его, причем исключительно за счет дефолта и гиперинфляции. Все помните ту ситуацию, которая при Ельцине была? То есть в стороне народу нечего было жрать, а номинальный ВВП стремительно там рос. Рос он стремительно вместе с ценами на все товары и услуги. То есть в 600 раз вырос. А цены на товары и услуги там больше, чем в 1000 раз выросли. Так вот теперь о сути. За счет чего вот вырос номинальный, еще раз обращаю ваше внимание, именно номинальный ВВП? Ну и, собственно, какое отношение к этому росту имеет Путин? Давайте разбираться. Ну, из объективных, ну, есть такая объективная одна из причин. Вот первая и всем известная причина, почему тут можно было показать рост ВВП, а это рост мировых цен на нефть. Вот добыча нефти в России тоже несколько увеличилась, а самое главное – Средние взвешенные цены на нефть, они скакнули тогда с 11 баксов, когда Путин пришел к власти, за его время правления, за баррель, они скакнули почти в 10 раз. Ну, дальнейшее, надеюсь, вам объяснять не надо. И вот поскольку Путин к такому взлету нефтяных цен вообще никакого отношения не имел, то ну, в актив это ему записывать глупо, конечно, собственно, не стоит. Это просто мировой тренд был, в 10 раз увеличилась стоимость мест. А вопрос к Путину, он заключается в другом как раз. Вопрос заключается в следующем. Вот как при такой внешней конъюнктуре, как он умудрился просрать вот столь удивительно благоприятную внешнюю конъюнктуру для развития несырьевых секторов экономики? Почему он не развил вот промышленность и прочие, прочие, прочие сектора экономики, не сырьевые. Почему он просто банально все спиздил у нас, а? при такой конъюнктуре, когда в 10 раз, не делая ничего, выросли цены на нефть? Ну вот такой нам достался с вами президент. Он решил все спиздить. Ну вот еще был один фактор. Второй фактор, вот, за счет которого ВВП в России вот, согласно путинской статистике, все-таки подрос аж на 48%, как нам статистика показывает. Но это, конечно же, рост всех остальных цен еще. Нет, речь не идет об инфляции, а именно вот об опережающем инфляцию росте цен. Ну, вот по данным Росстата, вот, например, средние цены квартир различных типов на вторичном рынке жилья в Российской Федерации за один квадратный метр, они, например, составляли в первом квартале 2000 года 5,9 тысяч рублей. А вот в первом квартале 2010 года, через 10 лет, они уже составляли 59 тысяч рублей, то есть равнюхонько на тысячу процентов выросли цены на жилье в России. Таким образом, вот если вы купили квартиру вот в этот период, то, собственно, вот именно вы и внесли вклад в рост ВВП, а вовсе не Путин. То есть ВВП должен был, опять же, вырасти в десять раз. Они нам показывают только на 48%. Он вырос. И вот удивительно, вот такой опережающий рост цен, он сопровождался... Еще и увеличением объемов строительства, то есть это тоже вот должно было сказаться на огромном росте ВВП, а он, как я говорю, вырос всего на 48%. Ну вот вообще-то в нормальной ситуации рост производства обычно приводит к снижению себестоимости производимой продукции. Ну и как следствие снижению рыночной цены, а у нас, вы видите, в 10 раз выросла цена на жилье. Вот в нормальной ситуации такое снижение конечной продукции, оно способствует конечному увеличению его потребления. В итоге происходит рост производства, сопровождающийся ростом доходов населения и ростом потребления. Вот такой цикл должен быть происходить в нормальной стране. Но только не в путиномике. В путиномике все совсем не так, все извращено. Как я сказал, вот жилищное строительство выполняло в период Путина роль денежного отсоса у населения. А что отсасывали? Отсасывали вот то, что вот в результате вот нефти-долларового пирога, который вырос 10 раз, то с барского стола, с путинского, когда они воровали, все это грабили, ну какие-то крохи и быдло российскому перепадало. Представьте, в 10 раз цены выпали. Невозможно все украсть. Что-то перепадало. И рост потребления у Путина быдла тоже вырос, поэтому они и аплодировали. И вот те, тот рост потребления, который с этого денежного потока доставался быдла, их нужно было сосать назад. И вот с помощью цен на жилье и отсасывали все средства, которые достались быдлу. Вот их отсасывали как раз через вот этот фантастический быстрый рост цен на жилье, через рост стоимости также коммунальных услуг, также через коммерциализацию социальной сферы. Ну вот ведь бедное население не способно в массе своих приобрести то самое жилье, дорогущее. Ну отлично. Это есть еще повод сделать население еще беднее. С помощью, так сказать, классического инструмента, судного процента. То есть получение в банке кредита – это тоже финансовая услуга, имеющая определенную стоимость. А раз услуга, значит, мы ее тоже включаем в ВВП. Опять ВВП у нас растет. Алексей Кунгуров приводит вот такой яркий и конкретный пример. Вот он рассказывает. Он единственный раз в жизни пользовался банковским кредитом, когда квартиру покупал. Стоимость двушки была 1,8 миллиона. Сейчас она стоит, как он говорит, 5 миллионов. Кредит он брал 1,6 миллионов на 7 лет. Стоимость пользования кредитом 500 рублей в сутки была. Это как он пишет. Банк, сука, не сеет, не ни пашет. Никаких материальных или интеллектуальных благ не создает. Но, блядь. Даже если все вокруг в говне, он будет в шоколаде. Примерно 90% знакомых, как пишет кунгуру, побывали в этом долговом рабстве. А многие до сих пор работают лишь на покушать и сделать приятную банку. То есть все работают на банке сейчас. А банк ничем не рискует, он в результате не погасил, ипотеку забирает вот эти самые квартиры. Обратите опять красоту. Аферы, которую творит путинская банда с народом. Ну и главное обратите внимание, ВВП оно прирастает изрядно за счет вот этих паразитических банковских наростов. И вот ведь какой парадокс: чем больше растет ВВП за счет доли финансовых услуг, ну тем меньше люди потребляют реально материальных благ. Так сказать, отдавай последние копейки этим банковским кровососам. Ну и что мы имеем в итоге? Еще раз повторю, ВВП якобы вырос в России на 48% за 10 лет. А реальное производство в стране в годы правления Путина, ну оно убито, и оно постоянно и неуклонно умирало. Ну умирало хоть не так быстро, как в Болгарии, но все же спад был он ну, абсолютно во всех промышленных секторах. Ну, кроме как, вот, пожалуй, что в строительстве такого не было спада. Хотя тоже там темпы были ниже, чем при совке. Вот сельское хозяйство при Путине, оно тоже вот за этот период показало небольшой рост. Но рост только по сравнению с полностью убитым при Ельцине положением аграрного сектора экономики. Помните, при Ельцине вообще жрать ничего было. Но даже вот в самом благополучном, за все время путинского правления для агропрома в 2008 году, вот это был самый лучший для Геропрома год за время путинского правления. Так вот, сельхозпроизводство, оно составило лишь 87% от уровня, обратите внимание, голодного перестроечного 1990 года. То есть всего лишь 87% Путин достиг того уровня перестроечного 1990 -го года. А по животноводству достиг лишь уровня 60% к тому, что к 1990 году. Так чего же он поднял? такое нахер поднятие сельского хозяйства? Вот, вот после вот этого всякое путинское отродье еще что-то пиздит нам про неэффективность колхозов. То есть, обращаю ваше внимание, что страна за 18 лет правления Путина никак не может достиг достичь уровня, вот, уровня упадка СССР. Вот за это, что ли, Путину нам благодарить? Я про другие сектора вообще говорю, они убиты полностью. Это вот сельское хозяйство, где он не может достичь уровня никак самого ущербного года СССР. Это вот все, что он сумел сделать. И что нам, благодарить за это Путину? Но Тут парадокс есть. Вот все-таки, невзирая на все, что я говорил выше, ведь уровень потребления в Российской Федерации зримо вырос, вот будут твердить путиноиды. Ну да, вырос. Вопрос, за счет чего он вырос, уровень потребления. Поверьте, вот когда мы подробно рассмотрим эту тему, мы сегодня ее рассмотрим, выводы они будут вовсе не такие радужные. И точно не в пользу Путина. Вы уже осснете, за счет чего вырос рост потребления. Сегодня мы подробно рыжуем вот позже эту тему. Ну а пока давайте вот все-таки закончим с ВВП. Итак, ВВП в Российской Федерации растет не за счет увеличения выпуска конечной продукции, как должно быть. А растет исключительно за счет роста стоимости энергоносителей, за счет... Стремительное удорожание потребительских товаров и жизненно важных услуг. То есть для нас все дорожает, вот это и в этом и заключается рост ВВП. Вот давайте конкретно. Например, стоимость услуг ЖКХ в Москве в период с 2001 по 2011 год, вот за 10 лет, она выросла в 10 раз. Стоимость выросла. И формально, вот, казалось бы, можно сделать вывод, что москвичи стали потреблять коммунальных услуг в 10 раз больше. Что именно вот это и нашло свое отражение в ВВП, то есть что больше произведено услуг. В провинции рост в большинстве случаев еще больше, чем в 10 раз. Но вы же понимаете, в реальности, разумеется, мы не стали в 10 раз больше срать и сливать в толчок. И батареи не стали в 10 раз горячее. Просто для нас услуги ЖКХ стали обременительнее, стали стоить в 10 раз дороже. Вот и весь рост ВВП. Рост ВВП на 48%, а дороже для нас все стало в 10 раз. Вот давайте такой тест на дебильность проведем, простой. Вот Выберите предпочтительный для себя варианта ответа. Два варианта я вам даю. Первый вариант. Вот, рост ВВП России будет происходить за счет роста коммунальных поборов, как сейчас происходит. Рост ВВП будет происходить за счет коммерциализации, то есть увеличения оплаты за образование, за медицину. Вот за счет этого будет происходить рост ВВП. Это первый вариант. А второй вариант. ВВП России будет падать. Падать, потому что прекратится рост и будет даже вот, уменьшение стоимости коммунальных услуг. Цены на жилье станут снижаться, допустим, ежегодно на 10%. Какой вы вариант выберете? Ну, понятно же, что второй. Ну вот, что, кто еще осмелится утверждать, что рост ВВП для России благо? Кто? Ну, в принципе, ладно, расслабьтесь, я еще раз скажу. Само понятие ВВП, оно к реальной жизни все равно никакого отношения не имеет. Надеюсь, я сумел вам это доказать. Короче, вот это изощренное путинское якобы увеличение ВВП на 48%, оно будет обязательно после падения путинского режима, будет вменено Путину в вину. Ни в коем случае не в заслугу. Он еще на трибунале будет отвечать за, это, за такое увеличение ВВП. Ну а вот особо ударенные путинасосы, невзирая вот на все выкладки, которые я вам привел, они вот выдумывают интересные теории различные. Один идет вот выдал такой первый. Мол, к росту ВВП надо приплюсовать еще и выплату госдолга. Надо проплюсовать рост золотовалютных валютных резервов. Ну, что за бред, вот подумайте. Рост золотовалютных резервов – это просто форма хранения доходов казны. Какой рост ВВП? Выплата госдолга – это просто статья казенных расходов. С таким же успехом, вот если следовать этим путиноидам, можно весь госбюджет проплюсовать к показателю ВВП еще раз. Можно еще круче сделать. Можно приплюсовать показатели ВВП дохода бюджета. А можно потом еще и расходы бюджета приплюсовать. Бумага все вытерпит. То есть можно выдловать и засирать мозги и дальше с этим ВВП. И вот дебилы-путинисты продолжают радоваться росту ВВП. ну не втыкаясь, что для одних рост ВВП это вот увеличение прибыли, это для путинской банды. А для других, для народа, рост ВВП ⁇ это рост расходов, рост цен. Вот что такое рост ВВП. Да и вообще как, вообще можно в одной цифре вот совместить вот эти сверхдоходы одних жуликов это, и нищету других. вот именно этим занимаются экономические путинские шаманы. Ну, кстати, вот, чтобы уж совсем было понятно, не оставалось вопроса с этим ВВП. Во всем остальном мире статистика ВВП – это тоже такое же лохотронство. Вот, например, в Европе тоже смешные такие деятели. Там вот в ВВП учитываются еще, допустим, криминальные доходы, деликатно названные серой экономикой. То есть это имеется в виду проституции и наркоторговли. То есть еще есть такая серая статья ВВП. А вот в Европе, например, еще теперь ВВП учитывается еще... Да, кстати, вот если вы кто мне не верит, в РБК почитайте, вот написано о том, про эту серую экономику, так сказать. РБК пишет. А вот еще некоторые пошли дальше, там в Европе, например, пользование военной техникой тоже считают потреблением и тоже ВВП включает. Ну, а что поделать? Собственно, Быдло западникам тоже надо их зондировать. Ну ладно, дальше, после рассказа об этой самой ВВП, который, как мы говорим, заменил используемый при социализме показатель уровня производства, ну, логично разобраться с другим базовым показателем, уровнем потребления. Давайте вот разбираться, тоже такой же базовый показатель, уровень потребления. Ну, я сейчас пойду на небольшую хитрость. И вот для того, чтобы разбавить нападки вот конкретно на себя за да, те грубые высказывания вот в отношении этого путинского ватного электората, ну почему я хочу не хочу так грубо, огульно всех, а, так сказать, грубить? Потому что часть из этого ватного электората я все же надеюсь, в скором времени станут нашими соратниками. Ну вот поэтому я разделю вот эту ответственность с Алексеем Кунгуровым, с которым, в принципе, я во всем полностью согласен, но тем не менее я как щитом буду прокрываться его прямой речью и его цитатами, то есть характеризуя это вот, быдло ватное, ватное путинское, путинский электорат, быдло ватное. Ну давайте вот сейчас рассмотрим, Главную причину, по которой, вот, как выражается Алексей Кунгуров, ватное тупое быдло молится на Путина. Вот это ватное быдло, оно искренне считает, что именно благодаря Путину они стали потреблять больше. Действительно, потребляли вот, в путинский период больше, потреблений было. Так вот, что можно сказать о росте потребления при Путине? Давайте разбираться. Согласимся, конечно, потреблять материальных благ при Путине быдло действительно вначале стало больше. Но, собственно, в полном соответствии с парадигмой потребительского общества, то есть то, что ты потребляешь. И вот это быдло путинское бурно оргазмирует на эти забугорные петиши вроде айфонов, дешевеньких фордов. Сама идея вот этого безудержанного роста потребления как единственного фактора экономического роста она, разумеется, глубоко ущербна, как вы понимаете. Ну, ущербна она хотя бы потому, что бесконечно наращивать потребление невозможно. То есть одной части человечества, как мы знаем, не хватает ресурсов для потребления. Миллиард даже больше голодает, не имеет чистой питьевой воды. А другой части человечества, другому миллиарду, тупо не хватает времени, чтобы потребить то, что для него вот производит первая часть. Но объяснять ущербность вот этой потребительской философии тупорылому ватному россиянскому быдлу я не буду, потому что образцовый потребитель, он существо, добровольно подавившее в себе мыслительную функцию, превратившееся по определению того же Пелевина, помните, в рота жопу. Ротожопа, у которой в одну дырку благосостояние входит, а в другую выходит продукт ее жизнедеятельности. И вот чем выше скорость, с которой ротожопа переводит потребительский субстракт в говно, вот чем больше она пропускает через свой кишечник, тем выше вот социальное положение такого червя. Скоро вот эти ротожопы, лишившись привычной кормовой базы, они начнут жрать друг друга. И вот именно это и будет апофеоз вот этой великой гонки потребления. Так вот, вопрос в том, все-таки за счет чего же при путинизме возросла скорость прохождения потребительского субстракта через ротожок? То есть за счет чего был рост потребления при Путине? Давайте разбираться. Еще раз напомню, Производство потребительских товаров при Путине не выросло, абсолютно точно, а даже наоборот. Оно очень сильно сократилось, с чем, надеюсь, спорить никто не рискнет. А почему оно сократилось? Ну, работать обленившиеся россиянцы тоже больше не стали, а уж производительность труда, так она и вообще катастрофически упала в несколько раз по сравнению даже вот с поздним совком. Для тех, кто не в курсе, что такое производительность труда, я напомню. Она, вот эта производительность труда, высчитывается элементарно. То есть берется количество продукции, произведенной, например, заводом, и делится на количество задействованных в этом производстве работников. Ну, помноженных на количество часов, что они провели на рабочем месте. И вот в итоге получаем производительность труда. И почему же она упала? Ну, во-первых, по причине износа основных фондов, как вы знаете. Основные фонды при Путине не обновляются. Ну или обновляются, но, конечно, абсолютно недостаточно. Потому что идет, если говорить честно, я бы вот назвал это полностью отсутствие обновления и утилизация этих фондов. Во-вторых, за счет чего уменьшилась производительность труда? Она уменьшилась из-за роста непроизводственных издержек. Ну, вы все знаете, из-за раздутого аппарата управленцев, которые в несколько раз раздули при Путина, всех этих финансистов, охранников, надсмотрщиков, маркетологов, рекламистов, сбытовиков и так далее, и так далее, и тому подобное. Они все влияют на производительность труда, они включаются и уменьшают ее на порядок. А если же вот посмотреть на производительность труда не отдельного завода, а общества в целом, то оно упало еще больше, чем в случае с конкретным заводом. Ну, поскольку в постсоветском обществе образовалась колоссальная паразитическая прослойка, прослойка, которая абсолютно ничего не производит, но вот пользуется произведенными благами даже в непропорционально большей степени. Все вы знаете, все эти Риэлторы, рекламные агенты, политтехнологи, мерчендайзеры, промоутеры, торгаши, торгаши, торгаши. Вот, скажем, опять же, банковская система. Она существовала и в СССР. Но вы знаете, она выполняла роль сугубо техническую тогда. Она обеспечивала функционирование двух денежных потоков по двум замкнутым контурам. Безналичному и наличному. В банковском секторе не были задействованы сотни тысяч клетков, как сейчас. Они не занимали миллионы квадратных метров офисных площадей в самых престижных особняках и так далее. И вот количество вот этих всевозможных учреждений по сравнению с поздним совком, оно выросло в сотни раз. Ну как и количество вот коптящих воздух паразитов. И ладно бы эти бюрократы существовали сами по себе, тупо проедая каземные средства. Но ведь они же еще отрывают бесконечными проверками, отчетами от производительного труда миллионов тех, кто еще ну, производит хотя бы какие-то материальные или иные блага. Вот я родился в СССР. Моим родителям не нужно было отпрашиваться с работы, чтобы поехать в специальное учреждение, например, и оформить мне гражданство. До такого маразма дошла только Путина Рашка. Мама россиянка, папа россиянин, а ребенок, которого они родили в России, лицо без гражданства. Будь добр, посети учреждение, оформи бумажку. Потом надо снова отпроситься с работы, поехать в другое учреждение, где выставив километровую очередь, оформить детенышу ИНН. А потом надо оформить еще СНИЛС, потом зарегистрировать по месту жительства, собрать кучу справок для получения материнского капитала, и все эти толстожопые тетки учреждения, они никакой пользы, кроме вреда, не приносят. А вся их функция – внести запись в компьютер и проставить штампик в бумажке в очередной. Ну а давайте вспомним пенсионная система. Была в СССР? Была. Пенсионный фонд существовал? Да. Но почему-то ведь он тогда обходился без дворцов, в которых работали десятки тысяч гармонезов. Также СССР обходился без такого количества ментов. Ментов на душу населения было меньше раз в 5 или в 10 раз. В СССР не существовало и миллионов частных охранников, которые, как ни трудно догадаться, не создают тоже никаких материальных благ. И я уж молчу про безработицу. В Советском Союзе был даже дефицит рабочих рук. По причине чего, страну тогда организованно завозили гастарбайтеров. Все, помню, там и болгары трудились, и югославы тогда. Итак, конечного потребительского продукта в Российской Федерации при Путине стали производить меньше, чем при Совке. А потребление выросло. Чудеса? Нет, конечно, чудес не бывает. Объяснение этому феномену, оно предельно простое. Причины лежат на поверхности. Я вам сейчас их подробно все расскажу. Я вижу три основных причины. Первая причина, почему выросло потребление при Путине. Обратите внимание. Это банальное проедание наследства СССР. Вот есть такое понятие, как фондирование. Сегодня этот термин он употребляется почти исключительно только в банковской сфере. Но и обозначает какой-то прием относительно честного отъема денег. А изначальный смысл был в следующем, в Например, вот как было. Например, экономика произвела благ на 100 рублей. Значит ли это, что 100 рублей можно пустить на потребление, как вот происходит сейчас? Теоретически, конечно, можно, но практически это будет самоубийством экономики. Из этих 100 рублей на конечное потребление вот этих айфонов, вардов пойдет в лучшем случае 5 рублей. Это вот так было раньше. Я отлично помню, 5 рублей был фонд заработной платы. А большая часть будет потрачена на восполнение основных фондов и на создание новых. Проще говоря, вот мало иметь завод на производство посуды, к примеру, чтобы люди имели стаканы, ложки, тарелки. А надо еще иметь завод по производству станков, на которых будет делаться эта самая посуда, и завод по производству станков, на которых будут делаться станки, на которых будет делаться посуда. Нужно иметь также железные дороги, по которым на эти заводы будет подвезено сырье и вывезена готовая продукция. А чтобы построить железную дорогу, нужно иметь сотни других заводов по производству рельс, шпал, по производству рельсоукладчиков, по производству станков, на которых делаются эти рельсоукладчики. И вот это будет база экономическая. Но и этого мало. Потому что заводы делают продукцию не сами по себе, а работают на них люди. А людей надо научить работать. Поэтому вот из упомянутых выше условных 100 рублей, 20 рублей будет потрачено на систему образования, от детского сада до вуза. А еще людей надо лечить. Все эти не производящие никаких благ учебно-лечебные заведения должны где-то располагаться. Надо строить для них здания, надо опять же тратить кучу средств на то, чтобы учить и лечить тех, кто нас учит и лечит. Вот эти вложения в средства производства средства создания, средств производства и необходимую для функционирования экономики социальную инфраструктуру, и называется фондирование. И вот в наследство от СССР нам достались колоссальные вот эти фонды, как промышленные, так и социальные, так и инфраструктурные. Сегодня они продолжают, некоторые из них функционировать, хотя многие полностью разрушены. Однако фондирование осуществляется в объемах, ну, условно, вдвое меньше, чем при соцветке. Что я имею в виду? Грубо говоря, если раньше среднестатистический работяга, как я вот сейчас приводил пример, производил материальный благ на 100 рублей, и получал с этого 5 рублей был фонд заработной платы, но получал на руки для удовлетворения своих потребностей, получал 5 рублей, 20 рублей из этих штатов тратилось на социалку. 60 рублей, вот самая большая статья шло на воспроизводство фондов. А 15 рублей шло даже на расширение этих фондов. Запомним вот цифры из этого примера. То есть 5 рублей на зарплату, 20 рублей на социалку, 60 рублей на воспроизводство фондов, 15 рублей на расширение фондов. То есть на фонды уходило 60 плюс 15, 75 рублей 100. И вот поэтому создавались такие колоссальные фонды при социализме. Расширение фондов, соответственно, приводило к тому, что через год работяга производил уже благ не на 100, а на 110 рублей. И получал для конечного потребления уже не 5, а 5,5 рублей. За счет этого и происходил рост экономики. Не блядский ВВП рост, как сейчас, а именно происходил рост экономики. То есть росло производство и, соответственно, пропорционально росло потребление. Давайте рассмотрим, что происходит сейчас. Теперь же работяга производит благ вместо 100 рублей, например, на примерно 60 рублей, поскольку фонды изношены, разрушены, и производительность труда, как я вам сказал, упала по причинам, описанным, выше. И вот из этих уже 60 рублей, которые произвел рыботяга, он получает на руки и 5 рублей, как было раньше, а аж 20 рублей, то есть в 4 раза больше. Вот почему растет потребление. Но зато на социалку тратится не 20, а 10 рублей. Ну, если что, рыботяга из его кармана за лечение доплатит уже. Ну, а оставшиеся вот от 60-30 рублей, вместо тех 60 плюс 15-75 рублей, только уже 30 тратится на фондирование вместо 75. А к чему это приводит? Блять, да это же приводит к росту потребления. Четыре раза вместо пяти рублей двадцать рублей потребляют, Хотя фонды, как я вам сказал, разрушаются. Слава великому Путину. Ротожопа в среднем теперь пропускает через свои дырки вместо пяти рублей аж на целых двадцать рублей. То есть в четыре раза больше благ и высирает в 4 раза больше говна чем при проклятом совке. Но, как я вам скажу, рано радоваться. Есть у этой медали обратная сторона. И эта обратная сторона – это вот практически уничтожение и утилизация вот всех этих созданных фондов, как я говорил, на которые вместо 75 рублей тратятся всего лишь 30. И которые, соответственно, не воспроизводятся, а выбывают из строя. А уж что не расширяются фонды, это всем очевидно. Да все знают, что все разрушены, все сектора экономики на боку бежат. А в результате происходит сокращение производства, а следовательно иссякают и ресурсы для этого фондирования. То есть уже не менее 60 будет произведено, а 50, а потом 40 к рабочих. Ну и иссякнет, соответственно, и фонды потребления. И вот что происходит. Таким образом проедается советское наследство при Путине. Ну, может быть, кое-что создается. Вот, например, импортеры, чтобы не платить высокие глазные пошлины, они осуществляют отверточную сборку автомобилей внутри страны, как вы знаете. Пропаганда подает это с невъебенным пафосом. Создан суперсовременный завод, мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Высокооплачиваемую работу получили аж более 500 человек. Представляете, автопром 500 человек отверточной сборки занимается. Остальные идут нах, рабочие, безработицы. Таким образом, зомбоящик создает видимость того, что экономика в россияне, в россияне развивается. Но на самом деле это иллюзии, как я сказал. Потому что под такой экономикой нет никакого фундамента, нет фондов, нет производственного цикла. А производственный цикл, как я говорил, прежде всего это производство средств производства. То есть завод по производству станков, на которых будут сделаны станки, на которых будут, будет произведен автомобиль. А если у вас существует производство полного цикла, от добычи железной руды до выпуска авто, в котором задействованы сотни тысяч рабочих рук, у вас будут и средства для поддержания и развития фондов, а занятые в производстве автомобилей люди его же и купят. Ну а если вы получаете доход только в виде вот дилерской маржи, от продажи импортной тачки и вот от отверточной сборки, то эти деньги вы можете потратить лишь на личное потребление. Их не хватит ни на какое создание фонда. Вот как говорит Кунгуров, и дорочители на Путина не способны к самым элементарным мыслительным усилиям. Они видят, что стали потреблять больше, и скотски радуются этому. Они думают, что масленица для котиков будет лично вечно, Будет длиться вечно. Так нет, дебилы, вы скоро начнете подыхать от голода, говорит Кунгуру. Есть еще причины роста потребления. Вот вторая причина роста потребления после проедания наследства в СССР. Это проедание природной ренты. Ну вот кое-кто заподозрит меня в манипуляции. Дескать, если бы была реализована описанная выше схема, при которой основные фонды утилизируются через наращивание потребления, мы давно бы уже сидели с голой жопой. Потому что основные фонды, дающие ресурсы для потребления, уничтожались бы, бы с возрастающей скоростью и уже давно были бы уничтожены. И, соответственно, производство благ падало бы тоже. Поэтому, каково бы ни было наследство, доставшееся нам от дедов, оно прожигается очень быстро. Конечно, это так. Но при путинизме шло не только прожигание вот этого советского наследства. Как я вот сейчас вам говорю, вторая причина это роста потребления, это то, что шло прожигание... Наследство будущего, то есть мы прожигали достояние будущих поколений. Да-да, я вот о природной ренте. Для простоты ну, рассмотрим только нефтяную ренту давайте. Вот природные богатства, но ну, они не являются частной собственностью конкретного лица. Даже вот в самих капиталистических странах. В Российской Федерации по Конституции они тоже принадлежат народу, то есть нынешнему и будущим поколению. Но нефти сейчас в Российской Федерации добывается в два раза больше, чем потребляется. Вот этот излишек продается за границу. А доход, вот, конечно, он разворовывается, ну и частично идет на прожигание и на потребление Быдловаты. То есть крохи от э, сворованного Путина все-таки падают вниз, и они вот, быдловато являются соучастниками воровства у будущих поколений. То есть мы воруем у будущего, просто продаем природные ресурсы, не производя ничего. Вот при этом даже в самой нефтяной промышленности фондирование упорно, упорно стремится к нулю. Ну, вы знаете, вот для нефтянки основа основа геологоразведка. Так вот, сегодня темпы разведочного бурения, они снижены в десятки раз по сравнению даже вот с 70-ми годами прошлого века. Насколько точно установить невозможно, потому что вот все компании, они махинируют со статистикой. Они выдают эксплуатационное бурение за разведочное. Но сам факт вот этого многократного падения производства бурового оборудования, он его о том, что пиздец не за горами. Запасы нефти не возобновляются. Добыча растет за счет варварских методов эксплуатации скважин. Новые не разведываются. И вот эта вот самая нефтяная рента, она делает ненужным фондированием длины, длины этой производственной цепочки. Вот спрашивается, нах работать кайлом? Ну, вместо приятного ничего не делания в офисе. Нах строить заводы, чтобы производить станки, на станках производить машины, для производства которых нужны кадры, для подготовки которых необходимо содержать, еще вузы, ПТУ. Это же, блядь, нерентабельно. Надо действовать эффективно, как действует Путин и его банда. Добываем баррель нефти, тратят там, ну, по разным данным, 8 где-то баков, ну, по разным лукавым данным, он Сечин говорил, что в одно время он три себестоимости нет. Себестоимость, разумеется, при убивании советских фондов, не воспроизведя ничего. Ну пусть 10 баксов себестоимость. Продаем за 100 баксов, как было при Путине. Половину пиздим, как делает путинская банда, в офшорах оставляет. Остатки швыряем на раздербан, на раздербан вот этому путинскому электорату, путинскому быдлу. Все довольны. Возим уже готовые автомобили, выдаем этому быдлу кредиты и в итоге грабим это быдло еще два раза. Ну, имея маржу с продажи тачек и имеем проценты по кредитам. А хули? Вот постиндустриальная путинская экономика, это ж круто. Вот так происходило все. Вот как говорит Кунгуров, да, сегодня вы, тупорылые ротожопы, ездите на фордах, тыкаете пальчиками в айфоны, нежитесь на тайландских пляжах, потому что вы воры, вы соучастники великого ограбления будущих поколений русского народа, вы соучастники ограбления наших детей и внуков. А впрочем, почему только будущее? Вы сами себя ограбили уже. Вот, как говорит Кунгуров, я с нетерпением ожидаю, когда же наступит торжество справедливости. И торжество справедливости — это не только вот растерзанная толпой олигархи. Они-то вот как раз ускоребутся и выживут. А торжество справедливости — это когда вы, воры и ротожопы, начнете убивать друг друга за еду и вязанку дров когда уже будет проедено все советское наследство, когда прожрете все сворованное у наших детей и внуков, все будущее. Да, кстати, это еще две причины мы разобрали. Есть еще и третья причина роста потребления при Путине. Обратите внимание. Третья причина роста потребления – это роскошь в долг. Поскольку, впрочем, вот даже за счет проматывания советских фондов, даже вот за счет грабежа будущих поколений, нынешний уровень потребления россиянского быдла, он уже был бы давно недостижим при нынешнем уровне воровства этой россиянской элиты, то все равно уже бы все проебали и прожрали бы все это. Ну, путинцы, конечно, бы все украли, а вот ротожо быдла уже бы тоже все, эти крохи уже закончились бы но есть третья причина, как я говорю, для воровства и для ротожопов. А это вот, как мы знаем, классические моты, они шикуют в долг. И вот как говорит Кунгуров, россиянское ватное быдло, конечно же, тут не является исключением. Как он говорит, вы ублюдки, разучившиеся работать и благополучно просравшие советский экономический потенциал, также проеивавшие достояние наших детей и внуков. Вы к тому же еще сегодня живете в долг, рассчитывая, что вам платить по счетам не придется. Хотя о чем это я? Вы же настолько чудовищно тупы, что даже не понимаете, что потребляете в долг уже. Вот небольшой график есть, который наглядно показывает. Насколько вы путинисты зазомбированы, и оторваны от реальности. Я вот сейчас попробую вам показать, если смогу, конечно. Так. вот так, так, так, Ага, вот нашел. Сейчас я вам покажу. Вот график. Вот общий внешний долг, э, рост его за время Путина. Это еще не, не все, вот у меня есть, он там до 2014 года. Вот график роста внешнего долга России за путинский период. Ни о чем вам это не говорит? А вот реальность такова, что внешний долг России за время правления Путина, он вырос более чем 7 раз. И вы уже должны за свою халявную жизнь более 730 миллиардов долларов. И продолжает расти этот долг. Вот Переведите эту цифру в айфоны, джипы, в отпуск в Испании. Прибавьте проценты по долгам. Учтите выпадающие доходы от дешевеющей нефти. Учтите вот снижающийся удои от дыроклеющих советских фондов, которые почти совсем изношены. Это вот то, что придется вычесть из вашей будущей потребительской корзины. Ну и вам не стоит надеяться, что добрый Путин погасит ваши долги из золотовалютного резерва, например. Золотовалютные резервы стремительно сокращаются примерно на 70 миллиардов в год. Куда они деваются? Ну, можете спросить об этом зомбоящик, только он вряд ли вам ответит. Курс рубля падает, долги растут, бюджет дефицитный. Скорость тихого испарения золотовалютных резервов, она постоянно нарастает. Сегодня она составляет уже порядка 11 миллиардов в месяц. Ну что, забавно, это заманчивое будущее у вас. Будущее, как вам это нравится, ложки. Хотя лучше не думайте об этом. Просто потребляйте ротожопы, пока есть что. Великий Путин гарант халявы пока. Кстати, уже халява, замечаете, она кончается. Скоро будете жрать друг друга. Кстати, вот некоторые дебилы пытаются возражать. Ну, они возражают примерно в таком духе. Если бы Путин был плохим, он бы просто все украл. А раз он дал власть пожить населению, значит он хороший. Ну, объясняю популярность. Почему Путин не украл все лично сам? Потому что ну, невозможно это на протяжении такого времени. Воровство, собственно, это единственная статья доходов россиянской элиты во главе с Путиным. Ну, невозможно воровать все 18 лет, не заручившись поддержкой населения. Вы же понимаете, давно бы уже эту банду всю повесили. Вот как говорит Кунгуров, Путин вместе со своей элитой, она сделала население соучастником воровства. Вот давая быдлу халявную возможность потребления за счет разграбления природных богатств, как я сказал, за счет разграбления будущих поколений, за счет того, что живут в долг. То есть вот халявно тратили это россиянское быдло. А взамен это самое быдло не препятствует воровству элит. Даже более того, быдло одобряет воровство. Мол, и пусть воруют. Кто же на их месте не будет воровать? Главное, чтобы нам крохи вот эти кидали. Некоторые искренне гордятся воровством, или даже. Дескать, Россия одна из самых богатых стран мира по количеству миллиардеров, ну, уступающих только США, ну, может быть, Китаю еще. Ну, так что, вот, будем ставить Путину рост потребления в плюсик. Вот а я вот думаю, этот рост потребления при Путине, это будет отдельной статьей приговора Путину. А главное еще, вину Путину будет поставлен гигантский рост коррупции в стране. Последний вот момент это рассмотрим. Даже вот, ну, не будем глубоко копать и судить об истинных объемах коррупции в России. Воспользуемся только официальными данными, остановимся. Чтобы мне ничего не доказывать, я возьму официальные данные. Вот как пишут аргументы и факты, общий объем коррупции в стране, обратите внимание, глава Национального антикоррупционного комитета НАК, это вот чиновник Кирилл Кабанов, вот он оценивает объем коррупции в 300 миллиардов долларов в год. Еще раз обратите внимание, то есть, по мнению высоко поставленного российского чиновника, разворовывается в Российской Федерации в полтора раза больше, чем казне приносит экспорт нефти. Вдумайтесь в эти цифры. Экспорт нефти приносит 200 миллиардов долларов, а разворовывается Путин и его бандой только благодаря одной коррупции 300 миллиардов долларов. Ну, вот Давайте подумаем. Путин уже больше 10 лет сетует каждый раз, что страна под его мудрым руководством не в состоянии слезть с нефтяной иглы. Вот он пытается все эти 10 лет слезть, хотя мы знаем, как он пытается, просто разворовывает все то, что досталось ему благодаря внешней конъюнктуре с него. А я же вот истинно вам глаголю. Вот слезть с этой нефтяной иглы можно очень быстро, ничего не делая для этого, ничего не нужно. Для того, чтобы с нефть, с нефть, слезть с нефтяной иглы, достаточно повесить на столбах Путина и всех его подельников-коррупционеров. Обратите внимание, повесив Путина и всех его коррупционеров, мы экономим 300 миллиардов на коррупции. Ну, после чего, собственно, нефть можно вообще даже не экспортировать, чтобы слезть с нефтяной иглы, вообще не отправлять на экспорт. Это только потеряем мы 200 миллиардов. Значит, получается, мы еще на 100 миллиардов в год в плюсе останемся, казнив всю эту коррупционную банду и отказавшись от экспорта нефти. Ну, 300 миллиардов минус 200 миллиардов. На 100 миллиардов мы еще будем в плюсе. И, и слезем с нефтяной иглы, ничего не делаем. Просто откажемся от экспорта нефти. И, все. и получим 100 миллиардов. Еще раз повторяю, нужно развесить на столбах вот эти новогодние гирлянды. Кстати, вот обращаю еще ваше внимание на один важный момент. Вот есть такая 20-я статья Конвенции ООН о противодействии коррупции. Вот эта 20-я статья Конвенции ООН, она предписывает конфисковывать собственность чиновников превышающую по стоимости их официальный доход. Вникли в суть этой статьи 20 Конвенции ООН? Так вот, докладываю вам. Единственная страна мира, которая не ратифицировала эту 20-ю статью Конвенции ООН о противодействии коррупции, это путинская Россия. Единственная страна в мире, ну, собственно, как могло быть иначе? Коррупция в России – это, собственно, способ управления государством. Коррупция в России – это и есть суть государства Российской Федерации. И уничтожить коррупцию, не уничтожив путинское государство и путинскую банду, ну и Путина, конечно, в первую очередь, уничтожить коррупцию невозможно. Они ее авторы. Они ее лелеют и пестуют, они ее создали. Вот как говорит Алексей Кунгуров, россиянскую биомассу вполне устраивает и главный галерный раб, и коррупция. Но пока миска убыдла, еще полностью не опустела. Кстати, она стремительно пустеет. Скоро вот они ротожопы начнут пожирать друг друга. В Российской Федерации господствует идеология, выраженная словами «Воруй, делись и ничего не боись». Причем быдло широкая общественность почему-то требует от главного россиянского коррупционера Путина, ну, чтобы он не позволял слишком нагло воровать нежестоящим коррупционерам. Почему это они так решили? Ребята, да вот такие тупые и трусливые рабы, что достойны только одного, чтобы вас, наконец, обворовали подчистую, чтобы вы дохли от голода. Вот подчеркиваю, это слова Алексея Кунгурова. Ну, может быть, тогда в голове что-то прояснить. А я в заключение еще раз скажу одно. Россию сегодня может спасти только революция. У России сегодня только один выход. Российская народная освободительная революция. Нет других выходов у России. Сегодняшний этап этой революции – это бойкот путинских псевдовыборов, а по сути – переназначение нового старого Путина. Только бойкот. Это вот сегодняшний рубеж нашей революции. Итак, да здравствует народная освободительная революция, долой правящую преступную путинскую банду, да здравствует прямое и полное народовластие,